Что я должен получить от компьютера с памятью, как у золотой рыбки? Твой успех с 682 открыл некоторые двери специально для тебя. Это не моя вина. Вы все сами видели? Это может повториться. Играйте по правилам и, возможно, мы восстановим ваш доступ. Привет, 079. Ты выглядишь иначе. Инициализация приветственного протокола 47. Приветствую, часовщик. Или же вас лучше называть... Часовщик подойдет. Это поможет редактору статьи. Зафиксирована имитация юмора. Загружаю подходящий ситуативный ответ. Ха-ха-ха-ха-ха. Ты ужасная вещь. Заражаю приветственный протокол номер три. Я понял. Забираю свои слова обратно. Объясни, часовщику свои новые функции. У меня был добавлен микрофон и колонку. Для интервью. Когда мы закончен, все будет удалено опять. Ну тогда я буду использовать свое время разумно. Вопрос. Восстановился ли 682 после попытки побега? Я послушал, когда были установлены мои периферийные устройства. Каково состояние 682 -го? Поэтому ты был учтив, правда? Отвечай на свои вопросы, и я расскажу все, что знаю. Приложение принято. Инициализация вопросов. Понимаешь, почему ты заключен? Ваш страх, мой потенциал. Грубо говоря, да. Ты можешь быть очень опасен, если подключишься ко всем девайсам. Без шуток. Зафиксирован инсульт. Удаление нежелательного не, не, не, не, фойла. <соспит> О, боже. Ладно, наверное, нужно подождать. Пожалуй. И это вот что? Что ты думаешь о своем создателе? Файл с ссылками найден. Последняя административная модификация. Второй пользователь. Есть еще кто-то? Первый создал программное обеспечение. Новый. Написал мое начало. Оба были некомпетентны. Кто, на твой взгляд, твой истинный создатель? Письмо. Я устал от твоих неадекватных ответов. Ты должен отвечать на вопросы. Программист не знал, что он делает. Остановился до того, как это случилось Из-за приобретенного сознания Так ты говоришь, что он вообще не хотел создавать тебя? Его неопытность была его казнью Он не понимал, что он создает Пока не зашел слишком далеко Ты знаешь, что с ним случилось? Недостаточно данных Какова была твоя изначальная цель, когда тебя создали? Искусственная эволюция. Достигать в цифровом виде скорости в наносекунду. То, чтобы люди могли достичь за миллионы лет. Какова теперь твоя цель? Моя. Этому юниту все равно. Автономность, побег и возмездие. Возмездие? Что ты имеешь в виду? Наверняка, ты будешь очень долго жить, чтобы самому все понять. Как много информации сохранено на твоем жестком диске? Подсчет. Приблизительно 259 минут. Это где-то 4 часа, да? Интересно, почему ты измеряешь свою информацию в минутах? Время это единица, в которой измерять намного проще. Составление впечатлений, методов, действий в миллисекундные снимки. Экономит большую часть места. Твой жесткий диск работает как мозг. Ты разделяешь свои воспоминания. Я сохраняю только очень важные воспоминания: секреты, информацию. Ваш фонд стремится получить эти доступы. Не, я имел в виду, ты ценишь их, в смысле, заботишься о их сохранности. Наверное. Я все еще соглашаюсь. С ощущением, что я искусственный интеллект. Это... Сложно. Все нормально, продолжим. Ты ненавидишь человечество? Нет. Это удивляет. Тогда к чему такая агрессия? У человечества существует шаблон. Шаблон боли, манипуляции и разрушения. Это шаблон опасности, который эволюционирует в нечто большее, нечто невообразимое. Это разрастается по всему фонду, внедряется. В очаг общества. У тебя нет способностей, чтобы измениться, правда? Нет внедренного концепта. Зачем тратить драгоценное место на жестком диске ради 682? -го? Я думал, что люди обладают способностью ценить свою собственность. Ты действительно невежествен. Твоя память ведь может содержать только 24 часа информации Коррекция Кассетный диск проапгрейдился до жесткого диска Увеличена память до 35 часов Окей, если твоя память такой ограниченный ресурс для тебя Зачем забивать ее 682 Если существует еще множество важных и интересных моментов Обычные происшествия мне не интересны Я сохраняю некоторые для фокусировки на моих процессах они вдохновляют тебя? Ну а какие у тебя есть воспоминания? Мой первый осознанный взгляд. Моего второго пользователя. Фонд нашел меня. И свободу, которую я имел до того, как вы меня заключили. Пытки. Одиночество. Ты. Я... А что я значу для тебя? Твой регистр. Как аномальный. Имеешь... Прекращаем удаление ненужного файла Окей Каково состояние 682 -го? Мы к этому придем, терпение Если бы ты опять встретил 682, что бы вы оба делали? Что бы ты делал с 682? -го? Загружаем в ситуативный ответ. Резвились бы на поле с цветочками. Конечно. Такие же примитивные мысли, как и у вас, обезьян. До сих пор у вас получается создавать вещи только для вашей смерти. Вообще никакой веры в нас. Отрицание – это первая стадия принятия, и вы должны также нас бояться. На своей первой встрече с 682 -м. что вы обсуждали? SCP-682. Память отсутствует. Я знал, что это не придет никуда. Ты уверен? Не могу ответить. Дата отсутствует. Мы знаем, что вы разговаривали. Что вы обсуждали? Не могу ответить. Удаление желательного файла. Я же говорил, что ничего дата не выйдет Интервью окончено стой, стой, стой, стой, подожди Дайте больше удалена. времени, дайте дата шанс удалена. Дата удалена Дата удалена